Вдруг, зачем ты печальный такой? Ты паник головой своей. И лицо так покрылось тоской. Иль не видишь ты радостных дней, радостных дней. Ты ответишь, что жизнь тяжела, что устала от заботы о любви, что кругом на земле много зла, И без счастья родился на свет, ты на свете. Счастливо так жить и томиться на этой земле. И ведь счастливым и радостным быть, Может, каждый и ты в том числе. Ты пойми, милый друг, без Христа на земле счастья нет, Только он лучший друг, Дарит счастье всегда и везде.